Всем привет, ребят! Сегодня вот с Костей он приехал на своей вести. С виду она как бы обычная, обычная, но не все тут обычно. Он сам себе поставил турбо, то есть не покупные вот эти вот варианты всякие. В интернете то, что народ там по 200 тысяч что-то такое покупает, это не знаю. Здесь, как бы ну открывай покажу здесь соответственно все сделано грамотно ресак тм стоит турбина у тебя ж -04, 04 суб субовская же да Субаровская. Да. Да. и э, рампа соответственно с обраткой не как там без обратки вот эти 38 все ставят э, полная ерунда форсунки от volve э, э, 759 ну, суть, да, там 315 кубов они при трех барах. Стандартная тема, народ любит покупать, потому что они на разборках именно волевовских ерунду стоят, их там вместе с рампой продают. И на рампе 5 форсунок сразу. То есть одна еще про запас остается. Ну и сделано все грамотно. Работает все четенько. То есть так особо турбинка в этом шубе вот здесь не впарила. но ты еще будешь переделывать. Я буду ставить экраны на коллектор. Да, экранчики надо поставить. Масло-помойка стоит. Да. Плюс э, этот, э, э, байпас еще будет поменен, потому что это китайский стоит. Там, я думаю, нормальный поставишь. Э, нормальный ставил. а вот мембраны Это стандартная на них тема, особенно когда вдувает очень много, на них мембраны постоянно начинают лететь. Да, фильтр здесь стоит. Насос э, стоит э, АЕМ 340 литров в час. Э, с выходом обратки стакан, там противодувная колба. Все работает, как и должно быть. Да, мотор изначально был 1.6, ну то есть это обычный 1.6, но э, переделанный в 1.8. Э, на данный момент э, поршники же у тебя стандартные стоят, пока стандартные. Да. Но... Спи вы вытеснитель спиленный. Ну да, чтобы степень была поменьше, и, ну, в общем-то, и все. Потом будут, соответственно, поршня уже другие со временем поставить. Поршня уже есть, только для них, мне еще пальцем не подъехали. Да, там есть проблемы свои. То есть это не наборчик вот этот непонятный, а именно нормально построено. Работает это все на Эспатронике, соответственно. Ну, тут непонятно, он как обычный блок выглядит. Ну, и Кости сам же на себя настраивает периодически. Ну, то есть он сам же ездит. Да, да, здесь с избытком стоит же тоже какой-то... Вот э, не помню, от чего от, там... Э, либо Дуката, либо и Ивэкадейля. Ну, да. Этого. Ну, соответственно, он по форм-фактору ровно такой же, как и э, Delphi, там, Ну, они все одинаковые, а-ля Бош, там крепится все одинаково. Э, только у них... Э, на голфях еще датчик температуры немножко другую характеристику имеет, относительно а, больше. Да, И работает еще на расходомере. Да, здесь, соответственно, дат, это такая эксклюзивная тема, по датчику давления и по массовому расходу, одновременно причем. То есть одно корректирует другое, то есть там поправка одного на другое, то есть... По давлению ВЕ и по массовому расходу, по датчику массового расхода как такового. То есть, если что-то там отклонение, у них, соответственно, две таблицы сразу работают, они перемножаются обе друг на друга, как бы. Ну, не знаю, что тут еще сказать, особо тут, не знаю, может, сам что-то скажет. Ну. Ну, разгон бодренький, дует 0,5-0,6. Ну, это пока да Но Это пока, да. Там уже с другими поршнями побольше будет дуть. Ну да Ну это такая обзорная тема Потом попозже Уже наверное когда переделаешь Снимем Да и когда тут надо это все укомплектовать Более красивое, что Фильтр поставить на кронштейн поршня потом поменять Там будет уже побольше дунуть Откатать Так что вот Ладненько сейчас еще из салона Снимем ну как она разгоняется Но там все равно непонятно будет Но едет она в принципе очень бодро ладно сейчас поснимаем. Ну вот, мы уже в салоне, как бы. Это, это причем чем еще на газу едешь. Да, да кстати, я, я забыл сказать, что машина еще и укомплектована газовым оборудованием. Опять же он сам себе настраивал, то есть это не просто там вот эта установка кривая, когда форсунки там в ресакте врезают сверху и все через одно место, а газ именно стоит правильно и настроен правильно. И вот на данный момент первый, как ты говоришь, первые движи у тебя, да? Первые две шлифы, это были первые две передачи, и то да, они с промоксовкой. Да, и это причем на газу, не на бензине. Так что тут такая машина, она очень интересная. Ну, не знаю, что тут еще добавить, тут Гонять особо негде, у нас тут везде камеры понатыркали, но э, едет очень неплохо, как ни странно. Ну, да. Ладненько, потом еще поснимаем, это пока обзорный такой видосик коротенький. Не забываем ходить под видео, там ссылочки на драйв контакт, на группу, и, соответственно, колокольчики жмем, подписываемся и смотрим другие видосики. Всем пока и до новых встреч.